И всем здравствуйте, друзья! Иду я по полю неизвестную и неизведанную заброшку в городе Владивосток. Искал, конечно, лагеритом 10. Я не знал, где он располагается, и попал вот на такую вот заброшечку. Вообще в лесу. Вот так вот. Сейчас мы пойдем ее исследовать заброшку я даже на картах не видал и может быть просто не нарывался на нее сегодня видимо мы посмотрим что здесь происходило и что здесь было ребятки. сам в шоке не мог найти этот там 10 а оказалось вот такая вот история что я попал на заброшку Неизведанного, неизведанного типа. Вот. Короче, удача повернулась в мою сторону. Ну что, помчали? Первый этаж. Воу, еще есть и подвал. Ребята, сегодня вообще прям фартит, можно сказать. Я не знаю, что здесь, как здесь, но здесь мрачное и темно. Ха. Весело, ребят. В лесу, в темном помещении гулять к одного... Будем надеяться, что все пройдет гладенько. Вот такие вот комнаты. Друзья, я не знаю, что объяснить. Я здесь первый раз. И впечатление, если честно, вообще зашкаливают. Ладно, ребятки. Будем надеяться, что здесь я один все-таки. Ни на кого не нарвусь. Никакой охраны. В надежде, конечно, на это. Штяк. Здесь еще и переход Можно перепрыгнуть Опа. Вот такие вот комнаты Круто конечно попал Друзья Даже не ожидал То, то что случается сейчас Искал одно Нашел другое не Каждый раз Такое может случиться Мы изведаем Эту территорию в любом случае, ух, как бы вниз надо по так, друзья опа, перелез большой зал вот эти комнаты как я говорил темно, вот оттуда я пришел в я их обошел давайте зайдем фонарик я не включил но я вам скажу здесь мрачненько И очень даже не весело если честно может быть что-нибудь интересное, ну подвал вообще прям ужас темнотень необъяснимо лента какая-то тут у нас вот еще один вход в подвал где это не вход даже это наверное какой-то Помещение подвальное Можно так сказать вот, Первый этаж довольно большой Довольно большой Вообще прям Просто вокруг Еще одно здание Друзья, так сегодня вообще фортуна Вот это да Сегодня будет два видео Как минимум Здание это и здание предыдущее Ну ой, предыдущее Будущее, можно так сказать вот Ну что, пойдемте найдем лестницу Наверное, как подняться на второй этаж Ребят Да, мы еще первый даже не нее пошли полностью Давайте посмотрим, что здесь Три этажа, друзья Три этажа Это вообще прям Нечто Еще комнаты Это что-то с чем-то Искал одно, нашел другое. А, а может быть даже, ребят, я нахожусь там, куда я и шел. Опять подвал, подвальные помещения. Здесь можно опять же перепрыгнуть. Опа. Ну вот, первый этаж более-менее обследовали. Я не знаю, как подняться на второй этаж. Вот это проблема. Так, друзья, сейчас буду искать лестницу, и съемка продолжится на втором этаже. Так как лестницы я на второй этаж не нашел, полезу вот по этим кирпичикам. И вот здесь вот я, наверное, перепрыгну на второй этаж и встретимся там. Было гораздо проще подняться сюда, так как здесь перегородка стояла. И вот уже на втором этаже этой невероятной заброшки. история то что шел шел и случайно нарвался на вот такое счастье можно сказать вот но такие помещения большие, очень большие как попасть на третий этаж опять же я не знаю, нет лестницы но стоит вот такая вот палка зачем, непонятно вся выкраска Здесь мы находимся вот такие помещения большое здание очень большое просто в середине леса это да удачка, можно так сказать лифт что это был? ну поем, ух, так вот здесь и должна быть лестница Друзья, вот здесь вот как раз и должна быть лестница, но ее нет. Есть зато кирпичики, по которым можно залезть выше. Ну что, перепрыгнем. Посмотрим остальные комнаты второго этажа. Здесь прятаться можно. собаки лаят не знаю, может быть это и охраняемая территория Ну, увы, уже поздно я уже тут Хе. и мне нравится в чем весь смысл полазить по таким интересным зданиям которых я еще даже ни разу не видал такой вот вход с аркой ну что, друзья Полезли на третий этаж каким-нибудь образом. Друзья, спустился я на первый этаж, так как я на третий не попал. Нету там подъема никакого туда. А эта палка стояла просто, просто, одним словом. Ну что сказать, на первом этаже, как и говорил, есть у нас Подвал. И, наверное, мы постараемся попасть сейчас туда. Сейчас я обойду это все дело. И мы пойдем в подвал. Недавно стоял я вот на этой стороне. Ну, а сейчас спускаемся. Наверное, могу заблудиться, друзья, в подвале. Здесь я ни разу не был вообще никогда Ох, не попадаем мы туда куда нам нужно это всего лишь малая часть подвала Опа. здесь мы не прилазим мы идем искать вход вот друзья подвальчик сразу за ван. не заходить, видимо какой-то знак. Мы будем смотреть и осматривать комнаты подвала, в любом случае, так как нам хочется сюда лезть, мы хочем посмотреть, что здесь, О, какая темная комната, давай большую комнату. Там находится еще одни комнаты. пала стена. подпорка была видимо. не знаю, пока я сюда залазил здесь были везде какие-то угрозы, ну как угрозы, стояли палки, то есть не обходить. Везде все загорожено было. Ну, ребят, я вам скажу, мне нравится лазить по таким мрачным местам. Вот. И даже, знаете как, интересно. Вот здесь вот мы проходили по первому этажу. Могли бы и тут спуститься. Это как выход идет. Но мы Бродим по подвалу. Где никого вроде бы и нет. Хотя не исключено. Но факт то, что я здесь один. Надеюсь, вы оцените все это. Ну, в общем, вот и весь подвал. И мы возвращаемся на улицу. Вот оно, здание сразу же вышли на ту сторону, чтобы нам к нему идти. Вот, друзья, вот такое вот было здание. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. По возможности лайк. Ну и смотрите в следующие выпуски. Я иду в следующую заброшку.